Мораторий на продажу земли в Украине. Зрада чи перемога? Что получим? Преимущество и обогащение? Или просто продаем страну? Ну что ж, давайте в этом всем разберемся. Изи. Новость о возможности продать землю взволновала украинцев. Так или иначе, земельный вопрос коснется всех. Так стоит ли продавать землю? Почему нет? Почему нет? На самом деле мнения разнятся как у простых граждан так и у профессиональных экспертов. Возьмем такую ситуацию. У вас есть земля и автомобиль. Право собственности предполагает, что вы можете делать со своим имуществом все, что вам угодно, в том числе и продавать. Но автомобиль вы продать можете, а землю нет. С другой же стороны, земля – это как раз тот редчайший случай, когда за гроши ненароком можно и родину продать. Ведь многие украинцы, по европейским меркам, достаточно бедные и поспешат распродать свои кровные паи. Возможно, даже за копейки. И поэтому не хотелось бы повторить судьбу индейцев, продавших штат Манхэттену в 1626 году за две вязки бус стоимостью 24 доллара. Ты какой финансовый институт закончил? Отличная цена, дешевле только даром, это сделка века. Именно в этом и заключается страх большинства украинцев. Как показал опрос, 41% граждан против продажи земли и лишь 31% за продажу. Но пока одни сомневаются, а вторые боятся, вот как продаются за бусы украинские земли прямо сейчас. Итак, показываем парочку самых популярных схем. Делается договор о в котором земля в будущем перейдет в собственность покупателя. Также можно сделать обмен земли, скажем 2 гектара поменять на 1 сотку земли с неофициальной доплатой. Ну, либо же использовать схему аренды земли на 50 лет. Сами понимаете, что через 50 лет ваши потомки могут даже и не знать о заключенной полвека назад сделке. В результате применения таких схем продавцы не всегда получают реальную стоимость земли, а государство – поступление налогов от продажи. А что же насчет зарубежных инвесторов? А все дело в том, что иностранные фирмы на данный момент и так активно арендуют землю, уплачивая минимальную сумму украинцам, используя при этом различные схемы. И если верить источникам новостных каналов, владеет угодьями в Украине германская фирма Bayer, а также другие узнаваемые в мире компании. Давайте посмотрим, что об этом говорит президент Зеленский. Первое, Первое и основное. Земля належит украинцам. Купувати чи продавати землю зможуть тільки українські громадяни та українські компанії Страшилки про китайців, про арабів чи про інопланетянів, які вивезуть нашу землю вагонами Це маячня Починається з того, коли ми громадяни, наші громадяни, отримали нібито свои квартиры, но не могли их продавать легально. И это неправильно. Что же в результате? Правильно. Незаконные сильные схемы и махинации. Те саме сейчас происходит у нас с землей. Возьмем, к примеру, Польшу, где на сельскохозяйственных работах заняты тысячи украинцев и работают они не в крупных агрохолдингах, а в маленьких фермерских хозяйствах, и таких хозяйств насчитывается около полутора миллионов. Также весомым плюсом возможности продажи земли является формирование цивилизованного рынка и в целом понимание наших земляков о реальной стоимости их боевых участков. А пока, на сегодняшний день, земля на одном участке поля с идентичными показателями качества может в одном случае стоить 100 тысяч, а на соседнем 30. Совпадение? Не думаю. И более того, крупные землевладельцы шантажируют собственников небольших паевых участков тем, что если те не отдадут свой пай сейчас за небольшие деньги, то потом его уже никто не возьмет. В заключение можно сказать следующее: в Украине должно быть такое же приблизительно количество фермеров, как в Италии, в Польше, в странах, которые именно таким способом развивают сельское хозяйство. Но и кстати, никто не заставляет продавать свою землю, а даже наоборот, ее лучше придержать, сдавая в аренду, ведь ее цена с годами будет только расти. Здравствуйте. Я извиняюсь у вас за личный собой, конечно. Тогда здравствуйте.